Приветствую вас, друзья, в 20 уроке начального курса. Мархабан! С вами на связи Александр Бет. Это заключительный урок в данном курсе. Я его очень долго готовил. Дело в том, что материалы, примеры, они не встречаются в других учебных пособиях. Пришлось прорабатывать, подумать, посидеть, подобрать слова. Также было много других работ, других задач. К сожалению, долгое время не доходили руки до этого урока. Ну вот, наконец-то... Я решил его доделать и завершить тем самым курс, получил вот такую красивую цифру 20, да? 20 уроков начального курса. То есть это финальный завершающий урок. Здесь мы повторим ключевые моменты, изученные ранее. Но главное, еще раз потренируемся в чтении многочисленных примеров и потренируемся в произношении похожих букв. Из уроков курса вы могли заметить, что у нас есть ряд букв, которые произносятся с одинаковым махраджем. То есть артикуляция место произношения звука в той или иной букве похожая, но в то же время у них есть свои особенности. И их из-за этого можно спутать между собой, как на слух, так и в произношении. В русском языке можно привести пример с парными согласными. Например, «бп», «чаща», «вф». В арабском языке есть схожая ситуация, но все немножко сложнее, потому что, во-первых, и звуков таких больше. И, естественно, они произносятся со своей спецификой, сильно отличаются от русского языка и требуют дополнительной проработки. Вот на экране вы как раз сейчас видите эти буквы. С каждой из них у нас будут по несколько примеров. То есть, примеров будет много в этом уроке. И давайте ближе начнем с самого сложного. Не с букв, а стройных тройных схожих букв. То есть сначала пройдемся по примерам с буквами из правого столбца. Первая тройка букв у нас будет Г, Х и Х. Здесь у нас 9 примеров слов. Если посчитать все примеры слов по всем буквам, которые вы видели на предыдущем экране, то сегодня у нас будет 54 слова-примера. Это довольно большое число, довольно много слов для одного урока, поэтому у нас есть две проблемы, которые предстоит решить. Во-первых, урок может получиться очень длительным по времени, а во-вторых, вам придется перематывать видео и попадать в нужное место для тренировки той или иной группы букв. Чтобы вам было легче, чтобы мы сгладили вот эти минусы, я э, решил Первую проблему таким образом. Я не буду подробно останавливаться здесь на особенностях произношения той или иной буквы. Это есть все в предыдущих уроках. Если вы не изучали какие-то из уроков или смотрите этот урок не с начала курса, пожалуйста, возвращайтесь к тем местам, которые вы еще не изучали, либо забыли. И повторяйте в уроках по каждой конкретной букве. Второй момент. Что касается перемотки, для того, чтобы прослушивать по несколько раз, мы поступим следующим образом. Во-первых, будут тайм-коды к этому видео, это если вы будете смотреть на YouTube. А на сайте будет под этим уроком добавлены аудиофайлы, где будет каждая группа разбита на отдельный аудиофайл, который вы можете включить и прослушать. Таким образом, я уже поступал с одним из предыдущих уроков, вы можете видеть его на экране. Это то, как он выглядит на сайте и как там все устроено. Как расположены файлы, как можно прослушивать те или иные отрывки аудио. На этом с водной частью закончим. Я надеюсь, всем все понятно. И приступим к прочтению примеров. Итак, будем читать по горизонтали, чтобы в сравнении слышать каждый звук. С буквой «Г». У нас есть слово харамун, харамун, пирамида. Харамун, харамун, запретный, запрещенный. Харамун, харамун, пик, острие. Хиляалюн, хиляалюн, полумесяц. Хиляалюн, хиляалюн, движимое имущество. ХИЛЯЛЮН ХИЛЯЛЮН Интервал, промежуток. ФАХМУН ФАХМУН Понимание ФАХМУН ФАХМУН Уголь ФАХМУН ФАХМУН Роскошный, великолепный. Следующая группа букв это алиф. Здесь он будет показан с Фатхой. Буква Рейн и буква Ройн. Эмалюн. Эмалюн. Надежда. Раймалюн. Работа. Третьего примера с буквой Гайн в данном случае у нас нет. К сожалению, не всегда удается подобрать похожие слова. Элюн. Элюн. А Семья, род. Галин. релин а Высокий. Релин. А релин. А Дорогой. Эмрун. А Эмрун. А Приказ. дела. Эмрун. А Эмрун. А Возраст. Жизнь. Гамрун. Гамрун. Щедрый. Бээльюн. Бээльюн. Ум. Раздумье. Бээльюн. Бээльюн. Субруг Хозяин. Бээльюн. Бээльюн. Глупый. Дурак. Буквы ЗАЙ, вель и ЗА. Зирун, зирун, пуговица, кнопка. Верун, верун, пылинки, мелкие муравьи. Зирун, зирун, кремень, острый камень. Лезза, лезза, соединять, скреплять. Лезза, лезза быть сладким, вкусным, назирун, назирун, малочисленный, незначительный, навирун, навирун, увещеватель, предвестник, назирун, назирун, равный, подобный или противник. Буквы син, сод и сэн Сеферун. Сеферун. Путешествие. Поездка. Софарун. Софарун. Название второго месяца лунного календаря. Сеферун. Сеферун. Подхвостник. Очень редко используемое слово. Скорее всего, оно относится к э, упряжке лошади. Сейфун. Сейфун. Меч. Сойфун, сойфун. Лето. Сэро, сэро. Ходить, двигаться. Соро, соро. Становиться, начинать. Сэро, сэро. Волноваться, восставать. Следующая пара. т Те то Терфун. Терфун. Роскошь. Изнеженность. Это слово синонимичное слово фахмон. Но здесь больше вот, а, акцент идет не на какую-то пышную роскошь. А именно роскошь, как вот а, такую избалованность, изнеженность. торофун Торофун. Сторона, конец, край. Себтун. Себтун. Суббота. Сабтон. Сабтон. Стройный, красиво сложенный. Тифлюн. Тифлюн. Немножко, небольшое количество. Тыфлюн. Тыфлюн. Ребенок. Кев. Ков. Кельбун. Кельбун. Собака. Кольбун. Кольбун. Сердце. кефирун, кефирун, Многочисленный. Косырун. Косырун. Короткий. Эти примеры интересны тем, что сразу две буквы с похожим махраджем у нас встречаются. Это буква кеф ков и буква Фе сод Фикератун. Фикератун. Мысль. Идея. Фиркоратун. Фиркоратун. Звено, параграф, абзац. Буква дель, ДОД Бардун. Бардун. Последующий. Имеется в виду последующий по времени. Также от этого слова образован предлог барда. Барда. После. Он очень часто используется в речи. Бардун. Бардон. Некоторая часть. Несколький. Далялятун. Далялятун. Указание. Признак. Долялятун. Долялятун. Заблуждение. Ошибка. Радда, радда, возвращать, отражать, отвечать. Радда, радда, разбивать, дробить, ушибать. Еще один важный момент, который мы изучали, это солнечные и лунные буквы и чтение артикля «Алиф Лям». Напомню, изучали мы это в седьмом уроке курса. Там вы должны были скачать файл со списком лунных и солнечных букв. Что я предлагаю сделать сейчас? Я предлагаю потренироваться еще раз, но уже с примерами из этого урока. То есть нужно к словам добавить артикль «Алиф Лям» и прочитать его соответствующим образом. В зависимости от того, на солнечную или на лунную букву начинается слово. Таким образом, это будет вашим дополнительным заданием на закрепление изученных материалов и букв. В заключение к этому курсу хотел бы сказать несколько слов о дальнейшем вашем изучении арабского языка. В зависимости от ваших целей, для начала спросите себя, для чего вы изучаете арабский язык. Кто-то изучает арабский для работы, если работа связана с общением с арабскими партнерами, либо с клиентами а, и так далее, особенно если кто-то работает в арабских странах. Либо кто-то изучает арабский для себя, для интереса, да, как хобби. У кого-то это связано с а, религией, для того, чтобы читать Коран, для того, чтобы читать а, хадисы, то есть Какие-то первоисточники по э, исламу на арабском языке. Для вас у меня есть курс по грамматике арабского языка. Называется он «Интенсивный курс арабского языка». Первые четыре урока этого курса вы можете посмотреть в открытом доступе, то есть э, попробовать поучить, э, посмотреть, как там подается информация, какие задания, какие материалы есть к урокам. И если вам понравится, возможно, вы захотите продолжить обучение по интенсивному курсу. Ссылка на курс с подробностями появится у вас в описании, а также здесь можно кликнуть по экрану и перейти на эту страницу. Также, если вы изучаете для того, чтобы читать Коран, для этих людей я посоветую изучить некоторые правила Тадживида. Это специальная наука, специальный свод правил по чтению Корана. Там есть свои правила. То есть вам пригодятся знания, которые мы получили в начальном курсе, но также нужно еще несколько поработать с правилами касательно именно Корана. Вы знаете алфавит, вы знаете нахрадж, произношение, то есть каждого звука да, в арабском языке, научились читать. Эти знания универсальные, они могут применяться и в повседневной речи, в бытовом общении а могут применяться и для чтения Корана. Но э, именно для правильного чтения Корана нужно еще дополнительно изучить таджвид. На сайте я размещу ссылку на учебники по таджвиду. К сожалению, пока что я таких уроков не создал, не проработал, хотя, э, в принципе, начало положено. Если у меня получится, конечно, я запишу уроки свои по таджвиду, ну, я так смотрю, что дефицита в уроках в интернете и в Ютубе по Тадживиду нет. На самом деле много преподавателей, много э, уроков. И, в принципе, качество тоже очень хорошее. Можно найти что-то для себя удобное и изучать. Ну, а если у меня получится, будет возможность, инша Аллах, как говорится, то, тоже сделаю такие уроки. На этом... Урок подошел к концу и курс подошел к концу. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вы почерпнули знания для себя из этого курса и у вас будет хороший результат. Всем пока и до встречи.